Я хорошую нашими людьми. Хожусь только в самые тяжелые времена под обстрелом. В переведении боевых действий мы смогли сохранить наших. Мы сохранили сельское хозяйство. Мы сохранили машиностроение мы вынуждены начинать восстанавливать предприятия в условиях экономической блокады. К сожалению, никаких подвижек в этом плане по сей день нет. Есть какие-то обещания, есть какие-то заверения со стороны киевских властей, но, как и по всем остальным пунктам и комплексам мер Минского, к сожалению, и по экономической блокады подвижек нет. Мы должны думать и заботиться, чтобы предприятия имели все условия для работы, чтобы они имели условия для сбыта своей продукции, а подобные форумы мероприятия, конечно же, подталкивают, оголяют проблемы и находят, наверное, совместные какие-то решения.